Значит, я уходила в декрет очень осознанно, я готовила себе тыл. То есть, ну, буквально я вкладывалась в развитие коллег, я постепенно передавала какие-то функции, типа так. Вот теперь с этого момента ты делаешь вот это вот, что я до, до этого делала. Да, там, у, незадолго до родов я составила табличку, в которой указала, что вот обычно я делаю вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот длинная-длинная табличка, вот, а теперь вот это будет делать Леша, вот это будет делать Оксана, вот это будет делать Карина, вот это будет делать Миша, там, вот это вот я еще за собой оставлю, да, то есть все равно какой-то пул вещей, он остался за мной. То есть я максимально подготовилась, да, к тому, чтобы мои задачи после родов не оказались ничьими, да, я их либо раздала, либо я давала себе отчет, что мне их раздать некому, да, и там, допустим, все договоры я продолжаю согласовывать сама по вечерам. Вот. А, поэтому... Это был достаточно комфортный переход, причем комфортный даже не с той точки зрения, что мне хотелось постоянно быть в контакте и мониторить систему. Нет, не хотелось. Я, честно скажу, вот моим коллегам просто колоссальная, огромная благодарность, что вот эта вот передача компетенций там, и дело она прошла успешно. И я получила возможность насладиться родительства. У меня не было вот этого безумного цепнота, чтобы меня разрывало между ребенком и необходимостью регулировать какие-то рабочие вопросы. Да, понятно, что там 60% нагрузки они легли на Лешу, да, но многие вещи все равно взяли другие коллеги. Вот. Без повышения заработной платы, замечу. Я действительно наслаждалась.